Приветствую вас друзья вы на канале Займон и сегодня я бы хотел представить вашему вниманию игровую гарнитуру Afotec G530 от Bloody Гарнитура имеет стильный современный дизайн, красивую светодиодную подсветку и весьма приятный для ушей звук, о котором мы поговорим немного позднее. Поставляется наша гарнитура вот такой вот стильной упаковки, на которую изображена сама гарнитура и ее подробные характеристики. В комплекте у нас идут сами уши и макулатура. Эх, Блади-Блади, не могли хотя бы наклеечку фирменную с вашим логотипом положить. А теперь перейдем к дизайну. Наушники сделаны очень качественно, 50 мм динамики покрыты пластиковым корпусом, сами по себе уши небольшие, с мягкими амбушюрами из кожзама, в принципе как и у всех других производителей на уровне ценника G530. Что касается веса, наушники легкие и весят они всего 350 грамм. Это большой плюс для тех, кто привык проводить длительное время за компьютером. Ваша голова не устанет и не будет болеть. Микрофон расположен на левой чаше. Он гибкий и имеет на конце подсветку. Лично меня это отвлекает, когда я играю в какую-либо игру и вижу эту подсветку боковым зрением. Можно, конечно, отгибать его в сторону каждый раз. Или же просто привыкнуть к нему. Сразу скажу, отстегнуть микрофон не получится. Под металлической душкой находится мягкое оголовье, которое автоматически подберет размер под вашу голову. Ну а металлический каркас сверху обеспечит надежность ваших наушников. Также на оголовье присутствует фирменная надпись от Блади. На гладкой поверхности чаш используется фирменная красная подсветка от Блади. И выглядит это, я вам скажу, очень эффектно. Подсветка здесь обычная, светодиодная, не RGB, поэтому возможности смены цвета нет. Подключается гарнитура к ПК через USB кабель, как по мне он имеет хорошую длину 1.8 метров, этого более чем достаточно для комфортного использования. Кабель довольно таки плотный, что говорит о его надежности, но без тканевой оплетки. Регулировка громкости также присутствует, но не как обычно на проводе, а опять же на левой чаше, противоположной микрофону. Перейдем к самому главному, к качеству звука. Наличие виртуального звучания 7.1 позволяет нам слышать просто шикарный звук и полностью погружаться в свою любимую игру. А благодаря настроенным средневысоким частотам вы будете слышать даже мельчайшие звуки, включая любое движение врага в эре, что дает вам преимущество над ним. А теперь проведем тест с микрофона. А сейчас вы слышите звук микрофона с данных наушников. Кому-то, возможно, хватит и этого звука. Но лично мое мнение, он здесь совсем не нужен. Да, шума подавления здесь присутствует, но звук остается желать лучшего. Не, ну, Блади, зачем вообще было его сюда сувать? К наушникам вопросов нет, но микро просто ужасен. Ну что, будем подводить итоги? Если вы берете эти наушники для игр, вы поступаете верно. Благодаря объемному звуку 7.1 вы будете слышать любое движение врага рядом с вами. Что касается музыки, я был весьма удивлен. Звук очень четкий, а громкости басы так вообще на высшем уровне. Чтобы вы понимали, я слышу музыку с наушников, будучи в другой комнате. Виртуальное звучание 7.1 делает G530 от Bloody уникальными наушниками за такую ценовую категорию. В целом гарнитура годная, в ней собрали почти все фишки более дорогих моделей, а именно, хороший дизайн, удобство, виртуальный звук 7.1 и просто бомбический звук. Но куда же без минусов, микрофон дешманский, как по мне без него было бы лучше. Второй минус это то, что его нельзя убрать из виду, ночью ты все равно будешь его видеть на фоне темноты, придется только привыкать. Пожалуй, это все, что я бы хотел вам поведать. Если вы спросите, советую ли я вам эту гарнитуру, я определенно отвечу «Да». Цена полностью оправдана с такими-то функциями. Ссылку на наушники Afotec Bloody G530 я оставлю в описании. Ну а вы, как всегда, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, ставьте лайки и пишите комментарии, зашли ли вам эти наушники. Всем спасибо, всем пока.